Европротокол, то есть возможность самостоятельно оформить ДТП без вызова полиции, работает в России с 2014 года. Осенью 2021 -го запущены мобильные приложения — ДТП, Европротокол и «Помощник ОСАГО». Первое относительно простое и позволяет проверить полис и сфотографировать повреждения, однако вести в страховую компанию бумажное извещение все равно нужно. Другое приложение — «Помощник ОСАГО» — функциональнее и сложнее. Причем от обоих участников аварии требуется подтвержденный аккаунт на госуслугах. Зато помощник ОСАГО умеет полностью оформить ДТП онлайн. Оба приложения популярны. Очевидно, что оформление ДТП онлайн в приложениях страховых компаний сильно упростило бы ситуацию, и такая возможность появится. Российский союз автостраховщиков приготовил СДК-модуль, который страховые компании будут встраивать в свои собственные приложения. Модуль разработан совместно с Министерством цифрового развития. Все данные хранятся в РСА, поэтому даже если страховая компания уйдет с рынка, информация не потеряется. В ближайшие месяцы страховые компании будут обновлять свои приложения, добавляя в них возможность оформления ДТП по европротоколу. К слову, по оценке РСА, каждый двадцатый автомобиль в России ездит вообще без полиса ОСАГО. На наш взгляд, ситуация э, по Именно тем машинам, которые не стоят на учете, а которые эксплуатируются, потому что есть два показателя. Машины, которые стоят на учете, их там порядка 56 миллионов транспортных средств. А вот те, которые ездят, реально машины, которые попадают под действие закона, их значительно меньше. Но по нашим оценкам ситуация она не меняется, может даже немножко улучшается. И мы оцениваем, что примерно 5-7% транспортных средств ездят сейчас без полиса. Еще одной приметой весны оказался рост автомобильного криминала. Наметившийся дефицит на рынке запчастей злоумышленники пытаются восполнить тем, что уже установлены на автомобиле. Мы контролируем 10% рынка, то есть договора «Автокаска» сейчас примерно от 10 до 12% рынка охватывают. Мы видим по той статистике, которую передают страховщики, уже начинается увеличение количества заявленных убытков по риску угон и по противоправным действиям этих лиц. Противоправные действия — это, как правило, в первую очередь, разукомплектация автомобиля. С января по апрель РСА насчитала 264 страховых случая. И это только застрахованные автомобили. По данным же Министерства внутренних дел, за первые три месяца 2022 года количество угонов выросло на четверть.